Привет, инвесторы, это Асбест. Вы бухали кучу денег, четыре стены, потолок, пол. Но, скажу я вам, доска. видите, эта штука работает. Портал тут? Отлично работает. Бам! Господа, представляю вам сапоги Стоп! Считайте, что это безопасную дверь, которая ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уволены! Не буду врать, эта штука называется туалет. Мы просили эту испытуемую приземлиться на голову. <плых> <плых> Она смогла. Отлично. Это был Кейв Джонсон, мы закончили. Кейв Джонсон, вот тестовая камера. Четыре стены, потолок, пол. Подходит для лаборатории. С вами был Кейв Джонсон. Но не для нашей. Вот тестовая камера. Потолок. Подходит для лаборатории. Это был Кейв Джонсон. Мы закончили. Господа, представляю вам пресс. Безопасность. С вами был Кейв Джонсон. Это ГД! Это ЭТОГЕ Представляю гражданскую версию нашего популярного военного продукта Стол Как мы засовываем в них столько пуль? И как, Плюс мы засовываем в турель -соль. Вот так Не трогай меня Ох Не высовывается Ох Ох Ой Ой, Ой. Поставляются в разных расцветках. Стол, стол, стол, э, стол, какой стол выбирают. Мы их упаковываем и доставляем к вам домой. <плышит> Попробуйте подойти к этой крышке. <плышит> вам крошка. <плышит> С вами был <плышит> Джонсон.